сегодня я вам покажу краткий туториал по такому моду, как пневматик крафт репрессит. И в общем для того, чтобы вообще нам начать работать с модом, вот предлагаем найти нам такое вот место площадочку. И нам нужно. Железо. Лучше человеческая железа. Берем, берем железо, стоп, динамик и блок Аридстоуна. Ну или вообще любой зажигатель, сжигатель. Ну и также вообще можно и крипера, Ну, финаликом уробнич. Тогда мы получаем 54. Ну, во-первых, может отличаться количество слитков сжатого железа. И собственно этот самый важный блок называется воздушный компрессор. Обычный воздушный компрессор. Берем уголь, помещаем, трубы, хоба, получаем сжатый воздух. Но помимо этого есть еще и А, кстати, как он крафтится. Крафтится он из укрепленных кирпичей, печи, воздушной трубы и воздушная труба крафтится из стекла любого и окрашенного и нет. И собственно этого нашего сжатого железа. Но есть еще и продвинутые трубы, которые в свою очередь. Прошу прощения, фай, Крафтится с помощью сборочного контроля. На опять. Специальная машина, ну, на нескольких специальных машинах с помощью программы сборки. Опять-таки с помощью лазера. Можно сделать или из клапана барокамеры, которую собственно, я сейчас покажу, или из блока сжатого железа. В обоих случаях мы получаем 8 штук. Но здесь используется программа лазер, а здесь используется программа бур-лазер. А, и 100. И воздушный продвинутый компрессор у нас появился. Продвинутый воздушный компрессор. Кракция изжат, изжатого железа, продвинутые воздушные трубы и нашего первого компрессора. Но это я все просто так показал. У нас появилась барокамера. Барокамера мы сюда подаем. Сжатый WordLook. Как бы кидаем наш предмет. Получаем наш предмет сжатый. И все. Он состоит из стекла баракамеры. Вот он. Из стенки барокамеры И вот здесь клапан. Специальный клапан. Ну еще здесь есть. Два интерфейса Marocamery, экспорт обычно ставится, а нет, этот импорт ставится обычно и этот надо вот, по сути залазить внутрь. Предлагаю взять железо, а и стоп. Сейчас нужно железо, значит слиток, пять штук, шесть, Давайте уберем, как оно строится. Обычный куб 5 на 5. Это как бы максимум 5 на 5. Внутри получается 3 на 3. Или можно вообще, чтобы сама баракамера была 3 на 3. То есть внутрь был один блок. Но на этом сказывается эффективность. Предлагаю взять запись угольные кнопки нажимаю одна первая вторая Что проехал? Все правильно? Пуста? Нет, конечно. вот. Вот и ночеваниями прикрепились. Шмяк, шмяк, шмяк. Опа. -а -а. Ночевание. И еще одно ночевание. Улучшение, улучшение. Вот, я запрашиваю, здесь есть улучшение. Mm -hmm. вот, сюда, сюда, вот, вот, вот, Так, ой, перестарался. Оп. Вот, кстати, что будет, если перестараться. У нас взорвется клапан. Следим. Предупреждение. Так, все нормально. Швыряем слитки. Открывается дверка. Закрывается дверка. Спрессовывается. Ждем. Ну, ждать придется, ну, зависимо, во-первых, от количества примеров и, во-вторых, сколько у вас, насколько у вас эффективно все работает, ну и от размеров. Больше размеров больше ждите. Но опять-таки, очень много нужно создавать в барокамерах, как минимум, такие предметы сложные. Поэтому это постройка обязательно в этом моде. А, у нас не дошло до двух? Или дошло? Не дошло. Ой, ну, вы слышали, там был звук дверки. И тогда мы получили наши 6 слитков. Теперь у меня их есть. Опять-таки, очень важно следить за температурой, потому что здесь есть такое понятие, как эффективность. Чем больше температура, тем меньше эффективность. Все просто. Охлаждать можно с помощью дам или рефрижератора но как я заметил лучше работает именно лед Все, тихо, вот компрессор работает с 12 уже получается хорошая температура это у нас 50 градусов но это очень сложно добиться такой температуры например, я, честно, не знаю такого мода. Который надо еще, во-первых, уметь играться с этим. Можно, конечно, сейчас постараться. Например, постепенно добавлять скорость. Что-то А, это не скрипт. А, ну, во-первых, еще и трубы могут сами взрываться. Так что вы их не зацикливаете. Это, это я их, их зацепил, чтобы показать вам, как их можно первично хранить. Вот эти полтора ба. Но лучше их, ну, конечно, так не хранить. Вот. Храним только вот так. Да, кстати, это еще и хранилище своего рода. Так. Опа. Возьмем еще и безопасность. Ой. Уголь. Вот И безопасность. Так, вот и эффективность сразу 50 стала. Теперь берем еще льда отставим охлаждение. Можно еще радиатор поставить и у нас уже 67. Не, как-то все-таки она сама падает. Вот тут можно почитать все про нагрев, про охлаждение. Ну, а сейчас я перейду к следующему нашему этапу по понимать, крафт. Во-первых, мы еще узнали, как хранить наше, наше давление, наш сжатый воздух, так как бары уже узнали, как сжимать сам воздух, как его первоначально хранить, как его создавать, как создавать. Уже более продвинутые предметы, вот, например, труб трубы и, собственно, компрессоры. Ж научились сжимать все это без взрывов, ну, потому что кому нравится взрывать X. И сейчас точно уже переходим к следующему этапу. Переходим, переходим к следующему этапу. Это создание пластика. Опять-таки пластик очень нам сильно потребуется. Так, начнем с того, что нам нужны два новых блока. Блок контроля НПЗ и выход НПЗ. Во-первых, нам нужна еще вот такая нехитрая конструкция, но вообще это лучше их хранить где-нибудь в другом месте, так как сюда просто льем валу. Высота должна быть 4 блока, ну, то есть этих 4 и контроль Потом нам нужно еще нефть, которую можно найти по, гуляя по миру вот если что она выглядит вот так обычная черная жидкость так вот Ой. Опа. заливаем наш контроллер и в итоге мы видим что у нас Сыра нефть разделилась на четыре компонента. Дизель, керосин, бензин и жижный газ. Здесь мы можем наблюдать, сколько у нас всего этих компонентов. Берем ведром. Обычно что ведром. Вот, кстати, видите? Этот мод добавляет также еще и некоторые температурные условия, из-за чего лава жестко Так вот, нам нужен газ, забираем его. Так, нам нужно еще дальше. Так, все. Прошу прощения. Я не готовлю. Так, что у нас? Нет, могу еще... Прям... О, вот должен быть. или водичку воздуха. Хорошо, сейчас уберем дорого лаву. Да, это немножко запарно, муторно или я бы даже сказал. Все. И еще ждем. Только что я получил себе дрон жижного гарда. Опять-таки это можно сделать просто кликнув на самый верхний блок. Вот на этот. И что же нам теперь, собственно, сделать? Так, нам нужен, во-первых, компрессы, Компрессор. Трубы. воронка. Жидкостная. Ну, жидкость, жидкость. Уголь. Больше. И я забыл, как он. Ладно, может вспомнить. Оп. перерабатывающий завод. Первый к нам нужно привести чему. Ужатый воздух, комплектор, у него Это. все. Потом мы должны его вот укрыть, на него вылетит лаву. тоже можно использовать, использовать табличку так и добавляем режим что мы видим? Что нам еще какой-то нужен еще компонент? И это уголь. Ведь очень много угля требуется. И, что не то сделал. Ну и это лампы вот, я так и не верю. Шлёп-шлёп. Угу. Всё. Я пересоздал, пересоздал себе лучше. Простите, что я так тупил, уже просто ночь. Все, мы получаем жидкий пластик. Что? -то что -то. Ну, в общем, я ошибся и признаю свою вину. Оказывается жидкий пластик в данной версии ни для чего не нужен. Ну и под конец я решил вам показать, как выглядит создание продвинутых воздушных труб, собственно, на этой машине. Взял себе вот такую штуку, творческий компресс, я тут хоботом добавил мы ничего не говорим и все, поэтому вот такой получился обзор, не это а обзор, но начнем с того, что мод еще на верхнюю, на которой я сейчас играю на 1.16.5 еще не готов, поэтому лучше играть на 1.19.2, там вот хотя бы имеет смысл. А здесь это еще, я бы сказал, мета-версия. И в общем, всем удачи и всем пока. До свидания.